Как вы думаете, что еще может произойти от Илона Маска? Я знаю, что мы сосредоточились на большом количестве электронных писем от 0-20. А как насчет 2021 и 2022 годов? Там будет еще больше, Марии. Мы почти уверены, что это был не единичный случай. Теперь файлы Твиттера. Новый владелец Твиттера Илон Маск разоблачает бывшее руководство и сотрудников Твиттера, которые вступали в сговор с демократами и компанией Байдена, чтобы изменить выборы 2020 года, написав в Твиттере следующее. Очевидная реальность такова, что давние пользователи знают, что Твиттер. Он очень долго терял доверие и безопасность и вмешивался в выборы. Теперь в свалке данных в минувшие выходные. Маск подробно рассказал о том, как к 2020 году запросы от связанных политических деятелей об удалении промежуточных сообщений были рутиной, твиты были рутиной. Один руководитель написал бы «больше для рассмотрения от команды Байдена». Тогда ответ придет сам собой. При цензуре деталей торговли влиянием и деловых сделок с китайскими рекламными роликами, связанными с коммунистической партией, среди прочего. Другие. Это произошло всего за несколько недель до выборов 2020 года. Как написал в Твиттере журналист Мэтт Тайби в минувшие выходные, Твиттер предпринял экстраординарные шаги, чтобы скрыть эту историю, разместив предупреждение о том, что она может быть, цитирую, не цитирую, небезопасной. Они даже заблокировали Сой-Сой Я через прямое сообщение. Прямо сейчас ко мне присоединяется человек, которому поручено расследование высокопоставленный член комитета по зрению палаты представителей который вскоре станет председателем конгрессмен Джеймс Камер конгрессмен большое спасибо что вы здесь спасибо что пригласили меня ваша реакция на илона маска слава богу что есть илон маск то что он показывает здесь является доказательством того что компания байдена вступила в сговор с бигтек чтобы скрыть историю которая как мы теперь знаем на сто процентов правдива Проблема, которая должна быть у демократов, заключается в том, почему они так испугались истории с ноутбуком. И ответ Марии заключается в том, что ноутбук доказывает, что Джо Байден не только лгал сегодня американскому народу о своей причастности к торговле влиянием своей семьи и теневому бизнесу, но и нам, это также доказывает Джо Байдена. Он участвовал в этих сомнительных деловых сделках. Что же, это то, на чем я хочу сосредоточиться, потому что я уже много лет говорю, что это история Джо Байдена, а не история Хантера Байдена, потому что они продавали доступ к Джо, независимо от того, был ли он действующим сенатором или вице-президентом, как долго это продолжается и что сделал Джо Байден. Он заставит вас поверить, что он ничего об этом не знал, кроме того, что отправил Хантера Байдена. Байдена на самолете ВВС-2 с визитом к китайским официальным лицам. Это больше, чем два самолета ВВС. Джо Байден встречался со всеми людьми, которых, по его словам, никогда не встречал. Джо Байден принимал в этом активное участие. Семья Байденов продавала доступ к семейному бизнесу Джо Байдена на Гавайях. Это семейный бизнес. Они ничего не производили, они ничего не продавали, он торговал влиянием. Так что это очень тревожно, когда вы смотрите на то, с кем они торговали влиянием. Они торговали влиянием с нашими противниками из России, Украины и, что самое тревожное, Китая. Невероятно. И это то, на чем я сосредоточилась. Угроза коммунистического Китая. Джо Байден даже не назовет их противником. Все, что он называет их конкурентами. Вот почему вы так агрессивно ведете расследование. Абсолютно верно. Это расследование Джо Байдена, потому что мы считаем, что торговля влиянием семьи представляет угрозу национальной безопасности. И если вы посмотрите на это. Безопасность и доказательства на ноутбуке, энергетическая политика – это национальная безопасность. И самая важная часть деловых сделок, так сказать, так сказать, в которых участвовала семья Байденов, заключалась в том, чтобы помочь Китаю войти в американскую энергетическую отрасль. Таким Таким образом, частью сделки, в которой собирался участвовать Джо Байден, была попытка помочь Китаю приобрести бурильщиков для газовой промышленности. Люди возмущены тем, что Китай покупает сельскохозяйственные угодья в Дакоте. Подумайте о том, что они покупают нашу энергетическую отрасль с помощью семьи Байден. А затем вы смотрите на всю эту безумную политику администрации Байдена, которая негативно влияет на каждого американца, и вы думаете, что, возможно, он скомпрометирован. Да, я хочу перейти к этому через мгновение, потому что я знаю, что вы направили письма в Вашингтоне по поводу ТВСК и продвижения повестки дня в области изменения климата. Но позвольте мне узнать ваше мнение об этом агенте ФБР ЛВС Чане. Он был свергнут и он был. Теперь ему предъявляют обвинения или говорят о нем как о потенциальном цензурировании этой истории Хантера Байдена. Судя по его происхождению, он говорит, что будучи представителем первого поколения, родившегося в Соединенных Штатах, оба моих родителей эмигрировали сюда из Китая. Они всегда хотели для меня чего-то лучшего, и поэтому для американца, родившегося в первом поколении, нашлось несколько приемлемых рабочих мест. Хорошо у него, очевидно, есть связи с Китаем, если его семья все еще в Китае. Наносит ли КПК им визиты, если только Элвис Чан не отправил? информацию обратно в КПК с ФБР. Это то, о чем говорит Майк Помпео, когда речь заходит о том, что КПК находится за воротами. Это агент ФБР. Это, безусловно, вызывает беспокойство отсутствия проверки биографических данных, которую ФБР и семья Байденов провели в отношении людей, которые, как мы знаем, связаны или были связаны с КПК. Вы посмотрите на личного секретаря Хантера Байдена, работавшего на КПК до того, как работать на Хантера Байдена. Вот как Китай входит в дверь в отношении своего шпионажа. То, что мы видели до сих пор, это электронные письма из предвыборной кампании Байдена, в которых говорится в Твиттере, что вы знаете это неправда, что это ложь. Теперь мы знаем. Теперь знаем, что это была правдивая история. До чего мы еще не добрались, так это до 21 и 22 -го годов, во времена администрации Байдена. Мы почти уверены, что многочисленные должностные лица нашего федерального правительства сообщали от имени Белого дома Байдена в Твиттер о том, что они могут подвергать цензуре, а что нет. О том, кого они могут запретить, а кого нет. Таким образом, это поднимает целый ряд этических вопросов. Материал 2020 года, который он опубликовал вместе с Национальным комитетом демократов по истории с ноутбуком, в котором затрагиваются нарушения в финансировании предвыборной кампании. Прямо сейчас у администрации Байдена и предвыборной кампании Байдена очень много проблем. Вы сможете вызвать в суд правительственных чиновников. Мы собираемся сделать все возможное, чтобы докопаться до истины. Мы считаем, что у Илона Маска есть много доказательств. Часть того, что я сказал, когда возглавил комитет по надзору, мы собираемся сделать так основывать все на еде, в отличие от Адама Шифа. Когда мы идем по определенному пути, это потому, что у нас есть достоверные доказательства. И то, что Илон Маск делает для американского народа, это то, что он предоставляет доказательства. То, что сделал Адам Шиф позорно. Он сказал, что сговор был у всех на виду. Этому не было абсолютно никаких доказательств. Но здесь есть доказательства сговора. Абсолютно. Сегодня. Позвольте мне узнать ваше мнение об этих письмах, которые вы потратили, отправили должностным лицам администрации по поводу ЭСКИП политики в области изменения климата. Вы собираетесь расследовать и это тоже. Абсолютно верно. Один из самых больших кризисов администрации Байдена это их энергетическая политика. Мы спросили, в чем заключается их энергетическая политика, в каком направлении они идут, на чем основывают продажу стратегических запасов. О чем именно они просили Саудовскую Аравию, когда просили увеличить добычу нефти перед выборами. Демократы назвали бы это услугой за услугу при предыдущей администрации. У нас много вопросов к этой администрации касающихся их энергетической политики. И надеюсь, мы получим ответы в январе, когда получим молоток и повестку в суд. Марии, я не уверена, что Дженнифер Гранхолм обладает каким-либо пониманием. Она министр энергетики. Да, секретари Кабинета министров пока не очень впечатляют в первые два года своего правления. Что мы видели от демократов, так это то, что им никогда не приходилось отвечать ни на какие вопросы, касающиеся надзора. Это изменится в январе. Мы ожидаем, что каждый чиновник Кабинета Байдена предстанет перед всеми своими юрисдикционными комитетами и ответит на вопросы, которые должны были быть заданы демократами давным-давно, когда они были в э. Кстати, я думаю, что он поступил точно так же с железнодорожными профсоюзами. Никакой сделки не было. Четыре профсоюза отклонили сделку а затем Конгресс фактически заткнул ее профсоюзным работникам за глотку. Совершенно верно. Это еще один пример неудачного руководства этим Белым домом.